Всем привет, друзья. Пришла с утра покормить свое хозяйство. С утра постирала. В 6 утра думаю, что делать? Давай-ка пойду, я сама покормлю, сама подаю. Что, я маленькая, что? Ну, все, накормила, попоила, собрала урожай. Вот помидоры опять красные в теплице. И морковь мелкую. Я сегодня буду через терку делать это морозилку положу Помидоры, морковка и перец Перец дома есть Вчера приезжала у меня сестренка Но я не стала на видео снимать а Так как Все таки Хотели уж посидеть Поговорить, пообщаться Но они приехали на Сколько они у меня были? Часа четыре, наверное, только были и уехали Но я собрала, слава Богу Отправила всего-всего Вчера и помидор, почти ведро такое Отправила, наверное, ведро вот Самые здоровые помидоры выбрала и Для нее соленья, варенье Свеколки, чесночка, лучка Ну все вот такое, которое Которое они покупают на рынке Все отправила я хотела их оставить на ночь, они на машине приехали, муж сказал, что ему на работу срочно надо. Я уговаривала его, но так и он не согласился, так и рванули они. Я заплакала даже. Я говорю, я не пойду вас провожать, я не вышла провожать. Мы с Айной обнялись, поцеловались, и у меня слезы потекли, не, я говорю, не пойду. До сих пор хотят течь. Вчера мы еще съездили к маме с бабушкой на могилку. Там помянули их. Посидели с полчасика. Ну, потом домой. Вот начали. Э -э, ну, все, вот. Отправили. Короче. <coughs> я говорю, теперь приедете, наверное, через лет пять опять. Они приехали документы сделать, вот и заехала Айна. Я говорю, заезжай. Все-таки сестры, родные. Айна говорю можешь снять тебя? Не надо, говорит. Можешь так рассказать, а что снимать? Я говорю, ладно, тогда не буду снимать, не хочешь Не надо плохих отзывов писать, комментариев. Все-таки мы родные. У меня никого не осталось. У меня есть еще двое братишек, сестренка. Жизнь надо уметь прощать, как бы не было тебе тяжело. Ну мы на могилке побыли, мне стало легче, все вместе, два зятька, ну то есть Андрей мой, Уайна Андрей и Даринку взяли. Ну в школе, в садике были все дети, ну, вот, мне стало на душе легче, конечно. Сегодня погода хорошая, замечательная. Ой, помидоры краснеют, прям как на дрожжах. Хотя ночью холода у нас, и теплица у меня всегда открыты, как вы видите. Ничего не закрываю, ничего не поливаю. Они сами по себе краснеют. И я их только собираю, успеваю. Там еще есть красные. Я не стала все собирать. Нет, ведра вон хватит. Сколько смогу унести, столько унесу. Сейчас пойду домой, одевать ребятишек в садик, в школу будить. Время уже, наверное, 7. Ну, короче, как-то так вот. Так, друзья. Давай, держи. Только прямо держи, вон. Так, присаживайся. Сумку уронила. Короче, вещей полно. Вчера Айна приезжала, я говорила. Она привезла, и сегодня э, нянечка дала э, у Динары вещи нам. Хотите, говорит, одевайте, хотите, нет. Я говорю, ну, инше вещи не выкидывают. меньше все, что дают, все одеваем. Это у Ани, да? Сейчас мы вам покажем, что дали. Сейчас и у покажем. Короче, классная. Больше, наверное, динарий будет. Вещей. Ну, воспитательница, которая дала. Ага. О. Это у нас Айна дала. Пепчення. Да. Вот это еще. Еще трусишки здесь. Ага, трусики. Трусищики. Трусиськи, кормотки дала нам. Ну, ага. этих А, у тебя где это-то? -то? Ага. А, в чем ты спишь-то? Пижама-то. А, вот вот да, принеси. А вчера она одевала. Сейчас я придумаю. Вот, пижама. Да. Давай, показывай. Камеся. А да. что? А, да, она. Вот, наша, пижама. Переоденься пока что. Да, Переоденься. И там вот так за да. Переоденься. Короче, далеко ушел. Чуть-чуть. Вот эти ботики Айна привезла для Даринки, но Аминка померала, ей понравились, ей как раз. Мы даже померали, там это проверили, у нее там пальчик входит. Подожди, подожди. И у нас сегодня в садик пошла Аминка в этих ботиках. Они новые. Ботики. Да, ботики, ботинки. Курточку такую привезли. Амина тоже сегодня одела ее уже. А, так, шапочку такую котика. Давайте я вам покажу. Надо было заснять, как мы это. Мы сразу пошли в камеру вот не жила. Вот Ладно, пусть одинаковый. Такой котик она у нас. Заправься динарит. А вот такой котик, смотрите. А я вот такая пижама. Это вот Айна привезла. Вот такая пижама. Пижаму. У нас динарий подошла она. Генара теперь носит. Ну одевай хочешь, иди одевай. Так, штанишки такие, уже в садике не сегодня одевали. И патюшка вот тебе меня. Так, давайте ему. Платьишко, такое красивое. Ну давай, маме, подавай. Шортики. Такие это носить. Да потом это, это воспитательная нянечка давай, которые я потом это покажу, ладно? Пока у Ваньки, сейчас покажу. Вот эти футболочки, знаете, это Даринки, она больше привезла. Ну как всегда моим девчонкам тоже нарезал кое-какие. Это Даринки колготки покупать не надо. курточку такую классную джинсовую красивую привезла, смотрите. С а ушками. Кровь все для тебя. Это маленький. Ты что? Тебе как раз что? Ну на меры хочешь жить. Нет, для нее не пойдет. Да, да. да. Колготки. Блин, тикток мне понравился. Колготки. Они-то наши вроде. А нет. Они. они все. Трусишки. Ну трусишка у нас очень булочка. Любимый внук. Это никому. Или, Или не мальчик? Не Амина, нет. это мальчику. Вот здесь футболочка. Такая Дариночка будет. Пози... Да. Да, да. Чихай, чиха. да. Соска, да. где у Даринки? Да. Соска, где? Да. Дарина, Я Соска, могу. где? Положи. На. на, на. Подожди, да. давай. Вот это платьишко Даринки тоже. Ну, Даринки на будущий год очень много платьишек. Это все Айна привезла. После Викульки, а что? Правильно, молодец. Мне очень понравились вещи. Шортики такие. А да, да, да. Делать, да. Такие шортики. Бабочка, Две выдалась, еще одна там где-то. Какие классные. А вон там где-то. Где-то вот. где она ага, Давайте, красные дай. Да Ну это, дай я покажу. Да, маме, это шортики. Да ладно, нам. ладно, пусть. Иди к папе, одевай колготки вниз. И штанишки вот эти дай. А они на это. Ну красные-то. А, это. такие? Да. Еще эти шортики. Ладно. Ты камеру-то поворачивал, когда видишь. О, прикольные. Они прикольные. Они прикольные, да. Но широкие Угу. А дядя меня. Да. Широкий, я не заметил, Боже. Колготки. Колготки. Колготки. Колготки, скажи. Кол... Ты хорошо говорила. Колготки. Да, это костюмчик. Колготки. Детние. Ай, шутки еще такие были где-то. вроде. Дарине. Это Дарине. Все Дарине. Да. А, так, теперь а теперь что? что нам давать для цвета? А нянечка у Амины, я пришла, она говорит, не в обеду, возьмите, пожалуйста. Она мне дала, я говорю, знаешь, никакой обижаться. Это все динарий выходит. Сейчас, Вот, маечка. Это динарий у нас будет сейчас. Опять маечка. И все белое, белоснежное. Эти кто понравилось? Мне тоже. Водолаз. Такие водолазки классные. Мне так понравилось. Они белые, Да. Не трогай ту камеру. Да, кстати. Вот это, это для меня, Атося. Все тебе. тебе. Не только для тебя. <как> а <как> когда... Все ей. Домик! Такие штанишки, вот это как школьные, когда... мне кажется. А это школьные. Не не а школь... это... Школ... А Смотрите, какие классные. Они тянутся, стрейчевые. Когда пойду голубь. Конечно, ты у меня худышка так красивая. Сиди, сиди там, ладно. Вот это у нас а, что? Купальник. купальник, правильно? Да. Купальник. Надеюсь. Успеем одеть, да? Куда-нибудь? Тебе еще вот такие прикольные. Купальник. Динарий, купальник, она все хотела. Шорты я удивилась. Это же новые шорты абсолютно. Тик -ток. Представляете? Прикольно. Это как будто динарий я в специально два. Mm. Ну, это новые же они, а это, там, не пьем запах кач, новый. Не кач, Дай понюхать. И вот такие стречевые эти. Штанишки. штанишки, в садик можно одевать. Амина, Динара, в садик mm. можно одевать ходить. Mm. Да, и Амини, и Динара здесь одинаковые. Это Динари. Да опять две. И вот в пакетике были такие капронки, новые абсолютно тоже. Смотрите, что, друзья. Это тебе на праздник? За большие тебе. Это, смотри. Это капронки. Такие да. тонкие. Тонкие. Капронки называются тонкие. Это мы отложим все. Это а показали это? уже, показали. Тик-ток-то можно одевать, Ты-то в садик можешь возьмешь завтра. Не хочешь, Тик-ток? Нет, буду дома какая разница, ты можешь дома и в садик он носить. Да. Да. Да. Или он он вот эти. Да, покажи <связывания> Короче, столько вещей нам дали. Да, ну давай. Сейчас в Ладно, ты сейчас вон в этом ага. бегай. Выключай. Все, друзья, на этом мы с вами попрощаемся. Яну, держи, криво держи. Все, друзья, мы с вами попрощаемся. Всем пока-пока. До новых встреч. Оставляем комментарии и обязательно ставим лайки. Лайки нам нужны. Подписывайтесь на канал, ты забывайте. Вам не сложно, нам очень приятно. Все, всем пока, -пока. И подписывайтесь как? на канал. Нажимайте на колокольчики.